Любая женщина может сделать мужа из воина, может сделать тряпку, а из тряпки – воина. Ей нужно постоянно капать на мозги. Какая роль отца и роль матери для ребенка? Мужчина – да, это идея, и вся идейная часть мощно идет от него. Настоящая духовная практика не будет настоящей, если вы не сможете ее применить непосредственно в каких-то обычных, бытовых, практических вещах. Выделите себе 15-20 минут и начните медитировать на то, кем вы хотите себя видеть. Кто для ребенка, какая роль отца и роль матери для ребенка? Хотелось бы услышать и Хадижу, и Эмрама. В какой-то момент я осознала, что она для меня, какую она роль для меня играет моя дочь. То есть я еще не знала, как, какую я роль в ее жизни буду играть, но я осознала, какую роль она в моей жизни играет, то, что она мой учитель. Причем здесь ведь никуда не денешься. То есть или ты вот сейчас справляешься с этой частью себя, или будет очень сложно и, и тебе, и ребенку, и это все превратится в какой-то ад для обоих. И, конечно, приходилось мобилизовываться и трансформировать очень многие вещи. Потом, когда она становилась старше, Видимо, вот этот вопрос, он так вибрировал во мне, да, что я должна сделать для нее, что как и, и так далее, что со всех сторон обстоятельства мне подсказывали люди. И вот один раз одна наша очень близкая знакомая, она психолог, она мне сделала замечание. Ты не чувствуешь, что ты давишь своего ребенка? Ты прям вообще там что такое... Я нет, я так... А у нее как раз чуть старше дочка. Мы как бы на равных были с ней. И она просто об этом сказала, сделала замечание, и, и все. А я не забыла об этом. Я думаю, неужели я реально там ее давлю, там что ей что-то не даю свободы. Она уже чуть старше была. И я ну, очень серьезно над этим задумалась. И, и я на самом деле могу поддавливать, потому что моя главная планета Марс я все время говорю так спокойно сейчас вам не Марс спокойно, а между прочим, когда предупредишь, так все все нормально. Когда люди знают, почему ты в вдруг, у меня в следующем году вступает период Марса, я всех предупредила, то есть это будет уже заранее, да, подготовила, я уже всех подготовила, Я тоже посмотрю свой Марс. Вот я могу, я понимаю, что я это могу. У всех будет трансформарс. Да. Ну просто э, дело в том, что мы же рождаемся с определенными, да, если астрологическим языком говорить, с определенной там, натальной картой, как подсказкой о том, что какие задачи в этой жизни тебе э, хорошо было бы решить. И если я пришла с Лагнешем главной планеты Марс, да, значит эти энергии, эти качества, эта сила мне нужна для решения каких-то очень важных вопросов. И потом, ну я уж, скажем так, немало прожила, и я теперь осознаю, для чего эта сила мне нужна была. И были испытания такие, в которых я, может быть, не справилась, не имея вот этот потенциал на самом деле. И вот я стала когда задуматься насчет дочери, и наблюдать за тем, как я с ним, вот, может быть, впервые. То была такая суетная забота о ребенке, да, дать ему все, что нужно. А тут я стала наблюдать, как я реагирую, что я делаю. Какую степень свободы ей. Ну, и в общем, все вокруг этого. И мне пришла такая мысль. Сначала я стала себя поддавливать: Не надо и на нее там наезжать. Давай ей свободу. Ты там прям что-то слишком. И так далее. Тут ну, на себя все. Вот как вот просто сказанная фраза у меня вызвала такой вихрь. И потом мне пришла, вот опять-таки в медитации, как идея. Мы пришли вдвоем, да, ну пока вот между нами, вот о нас речь. Мы пришли вдвоем друг другу что-то дать. Она выбрала меня в качестве матери да, в первую очередь. Не я ее выбирала, она выбрала меня в качестве матери. И все, что во мне есть, все мои качества, ей необходимы. И в этом смысле а, я поняла, что нет прописных истин, а есть кармические взаимоотношения между а, вот, двумя, да, матерью, допустим, и ребенком. И тут уже нет... Давить, не давить, разрешаю, не разрешаю, даю свободу, не даю свободу. При осознанном отношении к этому вопросу, а осознанном как? Это как раз присутствие, да, вот каждую секунду в том, что происходит. Нету плохо-хорошо, есть необходимость. То есть если ей нужно какую-то задачу решить, но ей не хватает какого то своего понимания, своей энергии, я могу ей эту энергию дать. Иногда я даю так. Она, а потом, мама, спасибо. То есть она осознает, что в тот момент чуть-чуть жесткое моя, ну, мое поведение, оно не жестокое. Оно может быть выглядеть со стороны жестко, но это именно то качество энергии, которое ей не хватало самой как-то проявить. Но мы, конечно, потом обязательно обсуждаем, обязательно она для себя какие-то выводы делает. Вот еще раз хочу повторить, что она выбрала, а, мы, а я даю то, что я знаю, то, что я умею. И если я хочу, чтобы это происходило качественно, тогда, конечно, я должна работать над собой. То есть не... Через склоки эта энергия хаотично пошла, там не принялась, что-то сломалось. Нет. А именно осознанно в той дозе, так как надо, для трансформации, для роста, для развития. И если этот результат есть, то значит, ну какая-то моя маленькая роль вот-вот это выполнена. Но опять мы возвращаемся к нашей практике, да, это в разы проще делать, приобретя вот те навыки, которые вот я в практике Ну, просто я уже по-другому не знаю как. И вот для меня это самое важное. И если, допустим, те ученики, которые к нам приходят, ну, они себя считают учениками, и если они это словят... То есть, как правило, это происходит с теми, кто осознанно приходит. Они знают, куда они приходят и зачем mm -hmm. они приходят. Не просто там за энергиями, а именно за кон конкретными какими-то техниками и, и конкретные темы. И они это тоже осознают и активно используют в жизни. Но понятно, что там будут нюансы, понятно, что, может, это не с одного раза получится. Ясно, что последующие задачи, как правило, даются сложнее, глубже и большей концентрации требуют, но все равно я считаю это лично для меня и есть то счастье, что я не как объяснить я осознанно и ничто мимо меня не проходит и ничто без моего ведома не происходит, вот так, наверное, правильно сказать будет, вот реально без моего ведома ничего не происходит. Ну, я, это такой высший пилотаж. Может, это не всегда сразу получается, еще раз повторюсь. Но это э, очень круто, я считаю. Вот это круто. И это можно делать, если уж заговор... ну, говорим мы о тем женского, мужского. Да? И это можно делать и женщине, как женщине, и мужчине, как мужчине. Да? Ну, там у каждого, может, свои какие-то нюансы, истории. Но это поддерживает, и это дает силу и уверенность дальше идти. То есть, смотрите, вы видите, чувствуете разницу, как я подаю, говорю mm -hmm. о том же самом, и как говорит Имрам им да, о том же самом. Мы То заучивали. Есть, и На самом деле, смотрите, мужчина – это идея, и вся идейная часть мощно идет от него, я эту идею беру, и я на практике, да, как женщина ближе к земле, ну, к зем, ну, как сказать, к земным энергиям, да, материальным энергиям, я эту идею стараюсь воплощать и получать опыт, и у меня получается как бы более приземленный, что ли. Да, вот на самом деле я больше иду к каким-то деталям, конкретностям, все такое. Но без этой идеи решать вот в материальном мире, ну, все равно сложно. То есть и вот в этом я вижу тот самый союз. То есть есть идея, есть это сила, есть эта магия в хорошем смысле, которую я использую и, в принципе, сама расту и сама этот магнетизм приобретаю. Я очень довольна. Мне очень нравится. И мне бы очень хотелось, чтобы женщины реально понимали, что... Вернее, даже, знаете как, понимать-то, может быть, вы все понимаете, но не позволяйте всеми возможностями не уводить вас вот от этой природы своей. Вы понимаете, о чем я? Потому что часто происходит так, что уводят, и мы теряемся. И в этом смысле я очень благодарна своему супругу, что а, этот магнетизм настолько мощный, что, знаете, как магнит, ну, невозможно, да, отлепить. Чем мощнее магнит, тем сложнее от него железку отлепить. И вот это я, даже если захочу, я уже в сторону, не смогу уйти, потому что и в этом его ответственность и осознанность. Ну, может быть, он скажет, в чем там я ему помогаю, может быть. Тонкий намек, намек про Марс. Да, да, да. А, Имрам, вот, если можно, в контексте роли мужчины в ребенке тоже в том числе? Я рассматриваю в первую очередь вопрос, откуда пришли дети. Но ведь его не было, этого ребенка, тут он появился. Откуда он пришел? Опять же, он пришел из того мира, который является для меня является безграничной вот этой вот вселенной, творцом, как хотите, универсальный разум. То есть душа фактически, она притянулась сейчас. И получается, почему она притянулась? Потому что в нас есть такие качества, которые ей сейчас необходимы для того, чтобы реализовать те задачи, с которыми она пришла. То есть это доверие полное. Я сейчас не буду говорить о прошлых жизнях, карме и так далее, потому что есть очень много случаев, когда дети приходят совершенно новые души, и нужно очень важно это помнить и, наблюдая за ребенком, попытаться понять, что он из себя представляет, какие в нем есть качества, способности, наклонности и так далее. Потому что если мы начнем воспитывать ребенка, то мы в том виде, в каком это обычно делается, мы теряем самое главное, мы так и не узнаем его, потому что он будет сформирован так, как мы хотим. То есть мы заставим, слепим из него все, что угодно, но мы так и не поймем, будет ли кто он к нам. счастлив? Да, и, конечно, он будет несчастлив. И кто к нам пришел, так и неясно. Вот в этом смысле я так рассматривал вопрос. Но, конечно же, как отец, требуется забота, требуется коррекция, может быть, в какой-то степени. И очень важно, чтобы мужчина, да и женщина, как мать тоже, они показали и другую сторону жизни, потому что ребенок должен чувствовать некоторую духовную силу внешне может быть выглядеть как жесткость да ну, то есть не конечно не обижать не бить а просто проявить то что называется силой потому что это необходимо это часть элемента вот этой силы вселенной это воля важно чтобы ребенок очень-очень уважал родителей и он понимал что для любого ребенка ребенок должен понимать что отец для него это бог мать для него это бог если мы говорим это концепция ведическая на самом да. деле ну, ведическая она вселенская, вселенская то есть да. она не религиозная веда не религия но да это ведическая концепция это как бы закон вселенной есть отец есть мать то есть наш мир поделен на мужское и женское и это взаимодействует есть отец и мать что такое ом вот мы все молимся ом". Ом – это отец и мать, по сути. Ну, как бы, да? И ребенок должен понимать, что отец – это Бог, мать – это божественная мать, мужчина – это или отец – божественный отец, да? И тогда уважение, которое взращивается, оно связано с нашим правильным отношением. Если мы уважаем эту душу, мы понимаем, что в ней, в ней есть атман, ну, я так рассматриваю, а оболочка вокруг этого безграничного божественного – это личность – и очень важно, чтобы была коррекция, чтобы личность не зашкаливала и не забывала, что атман главнее всего. И тогда отец должен обязательно каждый раз напоминать об этом. Но не критиковать, потому что если мы говорим правду, истину без любви, это критика. А критика, она не воспринимается, это тяжело. Мы тогда подавляем. Но если ребенок чувствует, что за этим стоит забота, любовь, даже если это жестко, иногда приходится такое, я сейчас не о ней, а вообще в целом рассказываю, что с ней, в общем, все понятно. Проблем нет. Да. Что бы там Мариам, допустим, в качестве примера не делала, если она пишет такую музыку, какую она пишет, сейчас меня все устраивает. Потому что я знаю, что это ее внутренний мир. А внутренний мир у нее, согласно ее значит, трансляции, которая происходит через ее творчество, он прекрасен. Любой ребенок абсолютно прекрасен. Очень важно понимать, что помнить, откуда ребенок пришел, повторюсь. Если мы об этом забываем, тогда мы теряем в ребенке то, что называется его творческие способности. Каждая воплощенная душа обладает абсолютно всеми, всей палитрой возможностей этой вселенной. Когда мама говорит, да, у меня ребенок неуч, мама говорит, да, у меня она родилась там, или он родился без слуха, да ему медведь на ухо наступил, это все, это уже говорит о том, что сами родители просто нуждаются в трансформации мощной, а дети приходят иной раз для того, чтобы трансформировать родителей. И, конечно же, я, наблюдая за ней, очень часто сам в свое время еще э, пытался в резонанс войдя, чувствовать, что же она чувствует с той стороны. То есть, я просто внедрялся сознанием в ее сознание или в ее тело, образно говоря, да, вот таким образом, и наблюдал, как говорится, этот мир ее глазами для того, чтобы лучше понять. Вот. Но сама практика медитации, она дает возможность быть полностью отреченным, отрешенным, устойчивым, поэтому, по большому счету, я вам скажу, что весь мир – это такая иллюзия вы даже себе не представляете. Мы вот сейчас боремся за что-то, да, но в реальности этого не существует. Поэтому если говорить о том, что мы должны быть счастливы, что мы сейчас обсуждаем? Мы с разных сторон пытаемся подойти к одному главному вопросу – как быть счастливым? В семье, в браке, если хотите, в союзничестве, в да? общении с детьми, с людьми и так далее, как быть счастливым? Да просто не привязываться ни к чему. Это не безразличие. Непривязанность ⁇ это глубокое понимание того, что все это театр. Сати Сайбаба ⁇ это мой сад-гуру, учитель всего человечества, вообще всех миров и всего-всего-всего. Э, Он в свое время сказал, вы слишком серьезно относитесь к этому миру. В Коране написано, что человеческая жизнь там на 100-120 лет, подобно трем дням, согласно закону Вселенной или времени вселенскому, Три дня все. Что мы за эти три дня можем успеть? Сейчас у нас не 24 часа в сутки, а 12. Понимаете? Я серьезно говорю, еще несколько лет назад было 16, уже около 12 часов. Ну хорошо, 13. <пусть>, Пусть будет. Что мы за 13 часов успеем? Мы не успели открыть глаза, уже вечер. Знаете, что в Гималаях есть один монастырь, огонь, лампада, которая горит все время. Туда подливается строго определенное количество масла. И монахи заметили еще много лет назад, что лампада горит, а день заканчивается. То есть там определенное количество масла, и в сутки она горит, или день горит, ну и так далее. То есть они заметили, что огонь горит по принципу, а скорость времени изменилась. И об этом сейчас метафизики говорят тоже, потому что все очень стремительно меняется. Но это очень хорошо, потому что у нас есть возможность быстро и овладеть, и тут очень важно, чтобы мы научились понимать друг друга с точки зрения закона Вселенной. Я всем рекомендую изучать философию, философию космоса, космическую. Когда вы знаете главную формулу жизни, посредством которой можно вычислить любой аспект этой Вселенной, то туда входит и общение с людьми и так далее. Вы можете играть в грозного… Допустим, человека, который отца. обиделся, грозного отца или мать. Человека, который радуется, если кому-то это надо, он создает эту радость. Либо человек, который, допустим, там, делает вид, что он обиделся, либо он там, хочет как-то решить вопрос серьезно очень. Это нужно для мира, это управление. Но вы никогда не меняетесь по отношению к этому миру, потому что вы не отождествляете себя с этим. В общении с близкими, с детьми, лучше всего общаться с душой. У нас с дочкой очень редко бывает общение, очень редко, потому что либо я работаю, она где-то работает, допустим, я с людьми в основном. Я очень мало внимания уделяю так вот внешне общению с э, своими близкими людьми, очень мало, потому что практически все это время занимают консультации люди, звонки. Экранное время увеличивается уже на 200%, потому что люди просят. Вот сегодня 4 или 5 сообщений пришло, и всем просто вот жизненно важно помочь. Ну, или что-то дать совет, или помочь реально, энергетически, информационно. Вот. Но иногда мы пересекаемся за чашкой чая, и очень быстро, коротко, но очень глубоко, объемно она делится своим каким-то вопросом, пытаясь увидеть во мне поддержку, и там, где я вижу, что действительно это правильно, я говорю, там, где я вижу, что я бы видел это по-другому, я говорю так, как есть. Ну и Марьян это все принимает. А куда деваться? В любом случае, мы каждый со своей стороны базовые какие-то функции естественно Конечно. выполняем, потому что он как отец, он ее обеспечивает, защищает заботиться о ней, я в свою очередь как мать обычный. ну это классика без mm -hmm. этого никак, но может быть просто это уже делается из каких-то более тонких сфер более творчески подходит к этому вопросу да. защищать это? детей надо от их собственного эго потому что дети иной раз, я извиняюсь перебил, может быть, дети иной раз они не совсем, они же далеко не видят, Но ну, допустим ребенку там 14-15 лет у него включается механизм очень мощного общения с внешним миром. Они, как правило, из духовного состояния врываются во внешнюю жизнь. Кстати, очень сложный период точно. Да. И здесь Это очень что важно... Что называется переходный период? Здесь очень важно создать мощный магнетизм, при котором ребенок будет чувствовать постоянный контроль. И этот контроль не подавляющий, но дающий понимание. Потому что, когда вот Марьям было 14-15, ее... Сверстницы иногда к нам приходили домой, и у них не все было гладко. Иногда они даже завидовали. Вот, у тебя такой папа, у тебя такая мама, а у меня таких нет, нет возможностей и все такое. И мы общались с Марьям, чтобы она с ними, общаясь, передавала ту информацию, которую я бы хотел, чтобы она знала, ее подруга, допустим, или там сверстница. Ну, потому что я просто не брал на себя ответственность не говорил с ее сверстницами, которые нуждались в помощи, для того, чтобы не вызывать какое-то чувство, знаете, ну не то чтобы, ну в общем не ранить еще больше, потому что дети в этом состоянии, в неблагополучных семьях, они очень чувствительны. Но внутренняя работа, молитва или визуализация, или энергетическая помощь, вот когда ее подруга приходит к нам, ей очень хорошо потому что образуется поле. Мы в этом смысле работаем. Мы ментально сонастроены, мы всегда транслируем ту позитивную силу, которая необходима для того, чтобы человеку помочь. Либо эта сила очень сильная, и она начинает чистить. Потому что там, где мы появляемся, всегда наружу вылазит то, что должно обязательно вылезти. Это принцип очищения. И вот с детьми общаясь, то же самое бывает. Скрыть ничего невозможно. Есть ситуация, да, ты понимаешь, что ты намного сильнее и действительно взяла на себя роль не только женскую. И я же хочу, чтобы семья жила лучше, поэтому у меня есть а, такое стремление тащить это все на себе. И в какой-то момент ты задумываешься о том, что ну, хочется же ну, как бы действительно просто быть женщиной, женщиной mm -hmm. расслабиться. Вот я не совсем понимаю... я не дожидаюсь того момента, когда он может проявиться, знаете, такая нетерпеливость. Или это какая-то бесполезная, или я даже не знаю, как это сказать, ситуация. Как вот с этим желанием стать именно женщиной, но при этом творить, вот как вы рассказали, на вас. Смотришь? Ну, вопрос, конечно, такой очень обширный. Да. Ну, ну, начнем хотя бы, хотя бы начнем. Потому что для того, чтобы полноценное, полноценное понимание было, конечно, надо углубиться в, то, в изучение того, что, что есть женские энергии. Это можно делать по-разному. Можно просто найти нужные книги, почитать, нужных каких-то спикеров правильных послушать. Можно также через практику делать, потому что... Вот я скорее больше через практику это делаю. Я там получаю, черп, черпаю эти ощущения. Вот вы спрашиваете, как это словить? И вот это ощущение приходит. Вот здесь вот сейчас практика. все. Да, именно и когда я... Практически приходит. Да, вот его надо взращивать. В материальном мире, когда ты оступаешься, и вроде хочется подождать, не торопиться, да. не брать всю ответственность опять на свои плечи, а в какой-то момент хочется чего-то лучше, и ты опять, ну ладно, ну помогу. А вот это, возможно, ошибка? А, вот когда, а, когда вы говорите, хочется чего-то лучше, это такое очень нормальное женское качество. Потому что для женщины что-то улучшать, это прям вот самое то. Каждую секунду время самое лучшее она будет продолжать улучшать. но но когда а, вы переходите вот ко второй части, вы улучшать для вас, что... Вот надо понять, что для вас улучшать. Вам кажется, что улучшать, значит, надо идти и за мужчину делать его функции. Здесь, мне кажется, нужно немножечко больше этому уделить внимание и наблюдать за собой. И вовремя себя останавливать. И я себя останавливаю вовремя. Это что значит? Я сразу погружаюсь внутрь себя. Смотрите, у нас большинство наших проблем э, в том, что нам не, или не хватает энергии, или мы не знаем, куда эту энергию правильно приложить. Сразу уходишь в себя, только, в, на мой взгляд, только в состоянии тишины и покоя приходят правильные мысли и правильные решения. То есть в, даже если вы себя очень хорошо чувствуете, в состоянии аффекта сложно сделать правильный шаг. Поэтому опять мы приходим к тому, что надо бы над собой поработать немножко. Вот наблюдайте с этого момента. Если хотите, приходите, мы вам покажем основные ключи, как это делать. Да? Ведь на самом деле то, что мы даем, это называется духовная практика. Но никогда настоящая духовная практика не будет настоящая, вернее, да, если вы не сможете ее применить непосредственно в каких-то обычных бытовых, практических вещах, тогда это не духовная практика. Мы так называем это духовное, да, но это то, что а, формирует вашу жизнь, то, что делает вашу жизнь качественно Естественно, нужно некоторые усилия приложить. Само собой, там есть некоторые моменты, которые надо решать. Но начните с того, что просто вовремя ловите этот момент. Как только вот это приходит, оп, и зависните. То есть, чтобы не было следующих действий но уже на мужских энергиях Останьтесь на вы этой стороне. Сама. Да, оста, останьтесь на этой стороне, потому что чаша весов, она будет работать прям на все стопроцентно. Смотрите, вы забираете у него, может быть, это вас как-то простимулирует. То есть беря, проявляя мужские энергии, уходя на них, вы забираете у него этот потенциал и им пользуетесь, а ему уже это не надо. Позаботьтесь о нем, дайте ему реализоваться в этой ипостасе. Пусть он сполна, как мужчина, себя тоже проявит. И тогда эта гармония, вы будете ловить эти ситуации, и вы будете делать их, то есть вот это то, что создается гармоничное, да, вы словите, поймете, да, и вы будете это взращивать и совершенствовать. И ваша жизнь будет меняться, и вы точно будете знать, что вы правильно делаете. Вспомните фрагмент, когда вы улучшали пространство вместо мужа. Пытались, да. Пытались, да, улучшить. Я, конечно, не говорю, что это у вас так было, но зачастую. Так, ты ничего не понимаешь, я лучше знаю. И все. И он ничего и не понимает, потому что действительно ему так удобно. Во-первых. Во-вторых, он лишается возможности быть творческим. Когда женщина говорит так... Вы мужчина, вы ничего не понимаете. У нас, у женщин, есть свое видение. Мы богини, мы знаем, как все это должно быть. А ему не нравится зеленый цвет. Но ему сказали, что зеленый цвет – это лучше. Он не хочет этот зеленый цвет. Не хочет груши, хочет яблоки и так далее. Тогда он это все хорошо. И вынужденно принимает это. Это терпение, это молодец. Да. Мужчина молодец, который все это... Лишь бы она была счастлива, хорошо, но это накапливается все. В этом нет союзничества, нет гармоничности. А когда женщина говорит, слушай, есть вот это, есть вот это, что тебе ближе? Я все сделаю, только ты скажи, какой тебе ближе, к примеру. И он говорит, ну, какой ты выберешь, такой и мне ближе. Все, тут уже совершенно другой принцип. Просто пример. Да, вот этим вещам нужно учиться. Вообще, на самом деле, это магия, магия управления. Женщина, она очень... Хорошо с этим справляется. Тогда мужчине радостно, что его женщина, его шакти это сила творческая, она что-то делает вокруг него и он наслаждается тем, что все происходит. Это и есть принципы управления. Вот. Как в Ведах сказано, что Шива как мужское начало, без женского начала, он даже пошевельнуться не может это труп, он ничего не может. Но и женское, женское начало, как Шакти, без Шивы тоже ничего не может. Это не противоборствующие две стороны, просто нужно найти понимание. И еще очень важный момент, я многим девушкам говорю, что есть магический способ, как научиться сделать своего мужа совершенным за очень короткое время. Любая женщина может сделать мужа из воина, может сделать тряпку, а из тряпки – воина. Ей нужно постоянно капать на мозги. Что бы она ни делала, нужно постоянно капать ему на мозги. Невзначай, как вы это умеете. Вы, вы так подаете, ой, ты сегодня так хорошо выглядишь, на, вот кушай, тебе все, и пошла. Он такой сидит, что-то с ней такое происходит. Слушай, я вот здесь, ну, вы готовите и что-то рассказываете, он там, скоро еще будет обед. Но ну, я так придумываю, да, то есть вы говорите, да, да, да, да, я чуть-чуть э, не успела, но я знаю, что ты обладаешь таким терпением, что эти пять минут, в принципе, ты это выдержишь. Вот. Но в следующий раз я обязательно постараюсь успеть, потому что я знаю, что ты очень занятой, и у тебя все получается, но от этого зависит и мое благополучие. Я знаю, что у тебя все получится. Поэтому я должна тоже успевать, чтобы тебе создать максим максимум условий. И вы начинаете вот это вот отрабатывать, и через буквально короткое требует, время... Требует. <клев> Фантазии это, это требует, да, включение да. это... И это надо делать среди подруг тоже. Полно. Вы знаете, мой муж... Вообще просто замечательно, он, он так изменился, он негодяй на самом деле. Но вы своим подругам говорите, он так изменился, я вообще его не узнаю. И потом думаете, я сама с ума сошла или я себя теперь не узнаю, что я говорю? Это первое время, а потом это начинает работать. Вы запускаете механизм, потому что ваше сознание, оно как минимум в 6 раз сильнее, чем мужской мозг. Женский мозг очень сильный. Вспомните ситуацию, вы сидите обиженные. Вы не знаете, почему вы обижены. Муж приходит, сразу фон. Что случилось? Ничего. Ну, объясни, в чем дело? Что такое вообще? Ничего, я же сказал, ничего. Я тебя чем-то обидел? Да не в тебе дело вообще. Все, он, себе, он жить не может уже. Он ходит уже, так пошел там туда-сюда. Дорогая, остань меня. Ставь меня в покое. То есть, эта связь, это, конечно, происходит. Смешно, конечно, это все, но это вот зачастую везде происходит. А если это йог, медитирующий, у тебя проблемы? Тебе помочь? Нет, не надо мне. <смех> Оставь меня в покое. Хорошо, я медитирую. И ушел. Когда он медитирует, он создает поле благостное. У нее меняется здесь тоже. И наоборот, когда вы снова и снова хвалите своего супруга, он сначала будет думать, что вы прикалываетесь. Да. Только ура, теперь будет знать, что это не так. Да? Но потом ему начнет это нравиться. Я извинюсь. Потому что в реальности это действительно так. Мы верим в то, чего нет. И тогда оно случается. И мы начинаем программировать. Это же вообще, вот поймите, весь мир это принцип программирования, это гипноз. Мы должны либо выйти из-под гипноза, либо создать тот гипноз, образно говоря, внушение, которое нас формирует позитивно. Реклама что такое? Весь мир на рекламе построен, вся кабала работает с точки зрения воздействия символов, это символика, она на нас влияет. Красивый зал, очень красивый зал, это уже йога, правильно? Никто же не захочет в ангаре заниматься сначала, только лишь сумасшедший или фанатик, или, скажем, очень сильно устремленный, он может медитировать возле мусорной кучи ему без разницы, потому что Бог всюду. Но это не все такие, это обстановление нужно. Поэтому, когда вы внушаете позитив, вы себе внушаете, вы ему, вы начинаете верить в то, что говорите ему, и это начинает с вами происходить. Когда у вас муж или ваша жена совершенны, больше комплимента, больше внимания через какое-то время благостное поле образуется, потому что мы создаем вибрации позитива. Вот. Конечно, вас будут проверять, может быть, вы будете чувствовать зависть отчасти. Не стоит рассказывать о том, что происходит в вашей семье с самой близкой подруги и даже маме, не стоит. Или папе, не стоит. Если это только не святая мать или святой отец, ну или мастер для вас, допустим, у некоторых... А детей, родители, которые достигают определенных уровней, они с этого момента перестают быть родителями и становятся мастерами. И такие дети, они понимают, что с такими родителями уже не пройдет то, что проходило с обычными или раньше. Сейчас уже все. Но чисто человеческие, материнские или отцовские качества никуда не деваются, потому что любовь, она остается. Если вы даруете безусловную любовь, и, кстати, момент, гневливости или злости на своих э, близких людей из-за того, что вы не получаете от них то, чего ожидаете, это проблема каждого человека, она, эта злость нивелируется вашим постоянным излучением сначала здесь, потом здесь, вот этим вот, э, вот этой безусловностью и постоянным капанием на мозги, образно mm -hmm. говоря. Все это меняется. Вот попробуйте для интереса. Но не забывайте про себя, что капать себе на мозги это тоже себя формировать. Если вы снова и снова говорите, О, вот, у меня ничего не получается, вот сейчас опять будет, вот сейчас придет снова одно и то же. Это старые программы, их надо просто дематерализовать. За счет чего? Выделите себе 15-20 минут и начните медитировать на то, кем вы хотите себя видеть начните это делать настоящим, свершившимся, начните медитировать, обращаясь к Высшему, обязательно, без этого не получится, обращаясь к Высшему, говорите о том, что вы готовы принять новую себя. Вы готовы принять новую жизнь, которая должна через вас пройти, чтобы помочь всем близким. И здесь уже не эгоистический момент, вы готовы принять все энергии, которые нужны для этого, во благо себе и окружающим. Говорите об этом. Представляете это и моделируйте себя новую. В этом заключается духовная практика. Не в том, чтобы быть зацикленным на проблемах, а в том, чтобы быть зацикленным на том, кем вы хотите себя видеть. Понимаете, о чем речь? Я неудачлива, я совершенно успешна. Все, забудьте о неудачах. Есть успех. Ну и так далее. Я хотела еще, знаете, наверное... Может так сложиться такое впечатление, что когда мы говорим, что мужчина берет заботу о семье, в том числе материальное обеспечение все такое, а что же теперь женщине ничего не нужно делать? Нет, на самом деле женщина тоже может себя реализовывать в том, что ей нравится. Да? Много творческих женщин в искусстве, где бы ни было. То есть у каждой есть что-то, чем бы ей хотелось заниматься и в чем бы ей хотелось развиваться. Этим можно заниматься. То есть, допустим, вы ищете какую-то деятельность, или вы уже знаете, чем бы вы хотели заниматься, и вы это делаете для себя, потому что вам это нравится, потому что в этом у вас есть возможность расти, развиваться. Но это никогда, никогда не должно быть для вас предметом зарабатывания. Понимаете? Вот, допустим, я рисую. Я рисую свое удовольствие. Мне нравится. Ну, просто стоять и там что-то калякать, ну, вроде как неинтересно, хочется в этом развиваться. Так? Я, значит, учусь там у кого-то как-то, сама что-то. И я в этом настолько расту, что вдруг мои картины становятся кому-то интересными. Но когда я э, в этом росла, у меня не было мыслей, что вот я там научусь, я начну это буду продавать направо-налево, я буду богата, и все такое. Нет, мне нравился процесс, мне нравилось то, что я в этом развиваюсь. А потом это достигло такого совершенства, что кому-то это стало интересно, и кто-то у меня это захотел купить. Чувствуете разницу? То есть мужчина, он э, из заботы, Идет и работает, зарабатывает, да, да, ну, там есть свои принципы. И у него может быть в приоритете именно зарабатывать, именно денежный вот этот аспект. Это У всех мужчин заложено. В принципе, забота, забота заложена. Просто дело в том, что мир же изменился, мир перешел на вот эти товарно-денежные отношения. Раньше это было. Если представьте, мы на природе живем, да, то, конечно, мужчина берет на себя заботу в виде там дрова поколол, там на охоту пошел, там, ну это и тихо. все такое, то, что связано с мужскими. Сейчас это немножко трансформировалось, да, и перешло в то, что он заботится, принося в дом э, финансы, которые позволят семье существовать. Да? нас он... вот здесь проблема случилась, дрова он готов колоть, а вот с финансами да. Но настолько мало, что он не задумывается об этом. Его... Значит, это... надо, надо во-первых, самой, самой перестать выполнять самый мужскую роль, это во-первых. Во-вторых, всегда можно это. можно это обсудить. Кстати, вот это, наверное, самый сложный момент в отношениях, что очень сложно найти слова нужные. Ну, благо сейчас этому учится, это все открывается, что можно обсудить, можно об этом говорить. И не самой бежать, та, пока он там очухается, а его стимулировать. Буквально секундочку. Когда вы ему, капая на мозги я снова и снова повторяю это, начинаете говорить, что он успешный, у него все получится. Да, сейчас у нас нет денег, но я в тебя верю. «Я знаю, что у тебя получится», вы начинаете программи... программировать его, моделировать, и у него открываются возможности, потому что вы тоже начинаете верить. Вы шагте, вы даете ему эту силу. Именно женщина делает так, что мужчина становится сильным, он готов на подвиги. Когда он начинает шевелиться, вы его вдохновляете. Когда вы его вдохновите, небольшое количество времени требуется. Он просто столкнется с тем, что у него появятся возможности. Возможности открываются. Конечно, если люди обращают, скажем, внимание на духовные ценности, то эти возможности гораздо быстрее открываются, потому что сейчас Вселенная вибрирует с теми, кто на высоких частотах находится. Если у человека частоты занижаются неуверенностью в себе, то здесь не Вселенная виновата, а сам человек, что он не понимает закона. Изучите это все вдвоем, и все будет хорошо. У вас вопрос был? Да, я хотела отношение к сексуальной жизни в паре. Потому что а, то ли это про удовольствие, то ли это про рождение новой жизни. И а, у меня есть ощущение, что когда а, ты глубоко занимаешься этими духовными практиками, когда так выполняешься, то уже про сексуальную жизнь работать особо не хочется. Ну, просто ты это не смотришь. Ну, смотрите, есть школы, допустим, йога, да, которые запрещают это все, только для рождения детей, либо вообще запрещают. Такие люди, как правило, становятся не очень здоровыми, потому что сексуальная энергия, она очень сильна. Весь мир ⁇ это то, что создано на основе медитации. вот этой сексуальной энергии. Да? То есть сам творец, он тоже, как говорится, в самом себе, весь мир зачал, образно говоря, так нельзя говорить, но тем не менее где-то так есть. Он родился из самого себя, это все. В медитации, когда вы в самадхе окажетесь, вы поймете, как все создавалось. Вот. Но но проблема в другом, что сознание людей застревает в с Вадхистана чакры, и тогда, конечно, они ничего не видят, кроме этого. Это первая проблема. Ну, не проблема, а, скажем, первый нюанс, с которым надо работать. Второй нюанс – это излишнее количество интоксикации организма, грязная кровь из-за неправильного питания, дыхания и мышления, где собранные токсины в теле, они стимулируют, половые органы, и начинают заставлять человека постоянно думать о сексе, и это тоже болезнь, потому что нормальный человек в обычном нормальном человеческом состоянии, он не хочет так все время того, к чему сейчас все стремятся безудержно, плюс воздействие, реклама и все такое, там везде сексуальный подтекст, это можно делать только тогда, когда вы знаете, для чего вы это делаете, ради чего это происходит, дело в том, что Два человека, которые друг друга любят или которые хотят передать друг другу очень что-то важное, сокровенное, они входят в это соитие не ради удовольствия только. Оно может быть, потому что на начальном этапе оно и есть, потому что ради этого люди. Но через какое-то время вы начинаете понимать, что есть очень тонкие мотивы, тонкие ощущения, тонкие вибрации, ради которых вы это делаете. Потому что это становится более тонкими сексуальными формами общения. Настолько тонкими и настолько мощными, что без них вам уже обычный секс не нужен. И когда вы смотрите на других людей, вы в этом видите, огромная дистанция возникает, потому что этот человек, он не то чтобы чужой или плохой, просто вы не видите в нем эту энергию. Я просто пример привожу, чтобы вы понимали, как это работает. Это, конечно, со временем, поэтому есть такое направление в йоге, как тантра-йога, где люди... Конечно, тантра-йога, на самом деле, это... Высочайшее общение с божественной энергией, это взаимодействие, это ощущение и восприятие божественного, вот этого высшего экстаза. Но в обычном понимании тантра-йога была низвергнута до сексуальных практик. Но они, в свою очередь, могут дать этот толчок, и результат, как говорится, будет когда-то. А совладать с сексуальной энергией люди, которые в монашеский... Обед принимают, они не могут, поэтому в, мы знаем, что в монастырях там очень большие проблемы с сознанием людей в этом отношении. Поэтому лучше обретать семьи, которые рождают новых, э, скажем, людей, да, обладающих совершенно адекватным восприятием этой жизни. То есть люди вообще что такое монашество в этом отношении? Брахмачари – это люди, не которые бегут от того, что якобы под запретом находится. Это люди, которые способны спокойно относиться к тому, что очень сильно манит, или притягивает, или привязывает. Настоящее монашество – это независимость от чего-либо, но возможность использовать это. Вот этот уровень универсален. То есть, проще говоря, ничего плохого в этом я не вижу, за исключением того момента, когда люди начинают злоупотреблять. Мужчина теряет энергию общении. Поэтому ему нужно преобразовать свою силу, мужскую силу, в высокую трансцендентность. Он не должен терять семя так часто, как это делает в современном мире любой из людей, потому что он тупеет. У меня есть ролик «Тот, кто много ест, тот тупеет», а есть следующий ролик, видимо, будет такой же «Тот, кто много э, себя так ведет, он тупеет, он быстро умирает». Действительно, потому что для мужчины это очень важно. Женщина, она собирает эту энергию. Там другая проблема, не, не все женщины могут принимать, принимать эту, эту энергию. Принимать эту энергию, да. совершенно верно. Да. Вот, и на определенном уровне тогда возникает отношение среди... Ну хорошо, а что делать людям в 60-летней паре, к примеру? Что там, любовь закончилась? Разве у нас любовь а, может быть в зависимости от сексуальных отношений? А, к примеру, есть люди, когда, ну у меня уже все, у меня уже к этому человеку ничего нет, я остыл, и все, и жизнь тоже совместная, никак. Я просто в качестве примера говорю, а где внутреннее, где духовное чувство, где любовь, безусловная выше вот этих вот сексуальных центров, или хотя бы ответственности и уважение, к примеру, это все куда-то девается, потому что нас воспитывают, ну, не нас, а людей, в основном детей, юношеские сейчас возраст. их воспитывают по-другому, они подвержены этому неправильному влиянию. В общем, подытожив, я скажу, что это не хорошо и не плохо. Если человек понимает это все, он с этим работает. Если он не понимает, то жизнь его заставит понять это. Я всегда говорю, научитесь сами, изучая это все, двигаться, пока жизнь вас не заставила это делать. Потому что когда она заставляет, это неприятно. Соответственно, нужно как-то стараться... Наверное, такая же актуальная проблема сегодняшнего времени то, что очень большой акцент делается на это. И а, так как, как какие-то духовные аспекты тоже подавляются, создается впечатление, что это та основа, база, на которой можно строить отношения. Это очень большая ошибка. И вот если вот в этом направлении понимать, что это часть жизни, да, она интересная часть, там много чего можно для себя почерпнуть, использовать, трансформировать, сублимировать и так далее, но это часть. И формировать будущие отношения только на этой теме было бы очень неправильно. Это застревать очень... внизу. На самом деле, да. да. А мы должны подняться над этим. Там тоже есть и творчество. Все там. Это, это такой же полноценный аспект жизни. Но опять осознанность в этом проявляется в том, что ты понимаешь эти механизмы, ты знаешь, для чего это нужно, как это работает. Опять-таки приходишь к тому, что нужны знания. Вы же сами сказали, когда вы чувствуете наполненность, вам ничего этого не нужно. Да, один а еще да. Но когда вы чувствуете наполненность, вы готовы наполнить и другого человека. И не обязательно это делать таким способом, как это делают в жизни. Да, есть наполненность другая. Когда вы проявляете, опять же, что такое удовольствие? Это стремление к счастью. Что такое счастье? Это стремление к блаженству. Человек, который медитирует, он достигает блаженства, и внешне это выглядит как счастье, удовольствие уже там, где-то очень внизу, и оно ему не нужно. Вот, вы знаете, что во время, допустим, сейчас же как людей воспитывают? Получил ты оргазм или не получил ты оргазм? Вот если не получил, значит, все, жизнь не удалась. А что такое оргазм? Это телесно, это фактически, вот если брать чакры вдоль позвоночника, это намек, просто намек по лепесточкам, проходится энергия, просто еле затрагивая. и тогда человек испытывает это чувство очень конечное, очень короткое, и ему как бы хорошо. Затем он все время думает, как бы это хорошо продлить. А это всего лишь намек на то, что может быть, если чакры начнут раскрываться по-настоящему, тогда мы приходим к такому пониманию, как вселенское чувство вот этого безграничного чувства радости которая возможна только, когда вы открываете в себе этот центр. Естественно, это можно сделать вдвоем, если люди увлечены, здесь уже силу тантры, либо вы тогда одиночно работаете, отдаете свой супружеский долг, если вы считаете нужен. Значит, соответственно, очень важно, чтобы это здесь было. Если это только внизу, то там не работает ничего. Но когда здесь, тогда возникает привязанность. Те люди, которым вы даете мощный импульс сердечный, они начинают привязываться, потому что они еще внизу находятся, а вы здесь. И эта привязанность начинает их заставлять страдать, он же без вас не может. Когда вы даете мощный импульс сердца, ему говорят, мне ничего не надо, лишь бы ты был рядом, все. И тогда это говорит о том, что человек готов к этому возвышенному чувству, ему надо помочь подняться, чтобы не было привязанности. Как только есть привязанность, любая привязанность любовь устраняет. Когда человек говорит «я тебя люблю», но это привязанность – это не любовь. Это привязанность, это насилие над собой и над тем, кого ты якобы любишь. Поэтому здесь должно быть это чувство. Вот мастера все транслируют эти чувства отсюда, они говорят, что ино раз приходится даже жестко поступать для того, чтобы отсечь эти привязанности. Такое случается, это зависит от того, как мастер работает в той или иной степени. Каждый человек в той или иной э, сфере в жизни может быть мастером. Он может действительно э, поступить иногда, или женщина более осознанно, или мужчина говорит так, все. Это больно, но сейчас все. Зато потом его друг или человек, кто там с кем он был, он говорит, хорошо, что вот так прошло, я теперь понимаю. Понимание всегда, как, к сожалению, позже приходит. Потому что сначала есть эмоции, зашкаливает, это все хочется, потому что есть привязанность и желание. Будда сказал, избавьтесь от желаний, и все будет у вас хорошо. В свое время он это сделал. Я думаю, что ему не легче было уйти от прекрасной красавицы жены, от его детей и оставить все, и уйти в лес, и быть отшельником. Это нелегко на самом деле. Но он понимал глубокий принцип всего этого. Сейчас, слава Богу, нам не требуется этого. У нас нет таких задач, чтобы всех бросить. Мы просто должны понимать, что все совершенны, и что никто нам, как вещь, не может принадлежать. Но мы должны научить себя, понимая это, отдавать. И чем больше мы отдаем, тем лучше. Это можно делать либо... Вот хорошо, простой пример. Вот вы говорили о том, что сложности в семье. А если вы чувствуете любовь, разве эти сложности для вас важны? Я понимаю, что трудно, дети и так далее, там, может быть, семья, там, какие-то проблемы. Но когда женщина чувствует настоящее мужское плечо, на которое можно опреться, а мужчина чувствует, что его она поддерживает, и она вдохновляет его, никаких проблем не будет. Ты развиваешься, а второй человек в паре не занимается вот этим духовным развитием. Как раз реально про это говорит. Два же человека в паре. И когда тебе ты наполненный, тебе не нужно это. Ты дополнительной сексуальной энергии, а тебя как бы это требует, и ты думаешь, что я это что это ваше, ваше отношение, вы а должны это... поменять, есть, конечно, да. Над собой. Не то, что работать над собой, нет. Я сейчас объясню, в чем дело. Во-первых, существует супружеский долг. Допустим, вам это не надо, но ему надо. Вы с точки зрения общения, с точки зрения космического закона и, скажем, жизни вдвоем, вы не должны бросать человека, тогда вы должны либо компенсировать как-то, либо вы должны дать то, что он просит, потому что он на таком уровне. Да? Но ваше отношение к этому должно быть изменено, потому что если вы говорите, вот я накопила энергию, я медитировал неделю, и вдруг потом пришлось все это, э, ну, он забрал у меня все. Но ему это нужно. Он не может забрать все. Ну, к примеру, к примеру, допустим, да, вы э, согласились на то, что человек просит, и тогда вы потеря... почувствовали, что вы э, опустошены. К примеру, это просто пример. Но это же проблема не его, это проблема ваша. Вы не умеете тогда иметь прямую связь, нужно научиться иметь. То есть получается, что вы боитесь поделиться с человеком, а может, для него это жизненно важно. Может быть, это и есть ваша помощь. Это и есть способность передать эту энергию, когда мы говорим, положите нам сюда, вам говорят, открой руку, мы положим, но чтобы положить, нужно забрать то, что ты имеешь. А вы говорите, нет, я не отдам то, что я имею. Вы мне больше дайте. говорит, ну открой руку. Тогда заберем этот, положим больше, образно говоря. Вот этот принцип нужно понять. И Сай -баба говорит часто, чем больше вы отдаете, тем больше я вам даю, еще больше даю, чем больше вы стараетесь отдать, тем больше вы получите. Этот процесс, это Тор, видели Тор, как выглядит? То есть эта энергия сама себя постоянно пополняет. Если вы божественные существа, чего вы боитесь? Если вы часть Бога, а Бог — это неизменное, бесконечное, постоянное излучение любви, чувства, возможностей, квантовых всяких возможностей, да? то есть из этого безграничного... Чего мы боимся тогда? Нужно просто смело двигаться в этом направлении. Женщина, она обладает большей близостью к божественному, а значит, большими возможностями. Она так устроена. Мужчина, он более разумен, поэтому ему разум мешает иной раз. Ему нужно пробудить вот эту женскую стихийность в себе. Гармоничность человека, мужчины и женщины заключается в том, что те недостающие части, они обретаются этим человеком, то есть женщина обретает больший разум и контролирует учить себя, не то, что подавляет чувства, эмоции, а просто она выходит на немножечко мужской аспект не в жизни, а внутри себя, обладая вот этой стихией, вот этой интуитивностью, она еще и осознает, учится осознавать. А мужчина, который в большей степени осознает, он старается овладеть этой женской интуицией внутри себя. Тогда это гармонично очень выглядит, это и есть реализация в социальной жизни. У вас появится шестое и седьмое чувство. Шестое чувство – это интуиция, седьмое чувство – это интуиция плюс знание. Чувство – знание. Тогда вы становитесь мистиком в этой жизни. То есть, что такое вообще современная наука? Это мистицизм. Мистицизм – это современная наука на сегодняшний день. Просто эта наука становится очень-очень глубокой, тонкой, и вы понимаете взаимодействие и работу с энергией. Энергоинформационное поле меняется, если вы меняетесь здесь. Поменяйте отношения.